De Grimms, Негорик, ПП-ба, Всем привет, с вами я, и сегодня. Ой, у меня сегодня хорошая. Вот, Мамый, обывать хорошо как бы как бы это Видео в телефон не будет, потому что камера больше. Э, ты сюда. Знаешь, что я уже вернулся Это моя шахта. О, вот. Моя шахта. Не бойся. Я не получу, урон в тех деревьях. Вы на этой в Конинфере, что нет? Пока И справа нет бываю золото. Э, Э-э, чувак, когда я был золотой, а оно снова стало... Здесь уже стало золото. Опять. И лево. И в умрудики, и в мои. Ха. Я по вам снова О, новое постижение. Заполнить не есть. О, мав. А, занадто. А я... О, мав. О, мав, мы можем забыть там. Да. Правда, ти начальник. Там. Да. Пожалуйста. Не обращайте внимания. Профессор. Он... Он хишет что запрещено на моем канале помните матери нельзя хотя бы за хотя бы нужно забанить но какой же ну какой же команд какую же команду нужно взять покупайте на нашем сайте нет спасибо я лучше за плат лучше и знаете как вам нужно ввести команду, если вы на сервере 3. Убираете. Так. Да. Так. Мне нужно телепортироваться рядом с кейфом. А где кейф? Крафтится начальник этого сердера. Драфуй ты хорошо. А можешь-ка взять у тебя книгу? Нет, нельзя. А почему? Это же. Ну у тебя, где? Ну, тебе же невозможно взять. Но можешь крафтить там эту. А как вкрафтить? Все очень просто, нужно. Вход А я не попаду? А я не попаду в дыру? Боюсь, боюсь, боюсь. Фух. Обычная вода. О, Меня ага, попался. Ха-ха. Ой, я надуйся. Я тебя спас. А, ага, да пожаловать, мне, в э, можно получить. А когда вы... еще не выпал. Ты еще не выполнил все задания, если, если не выполнишь, так что это делал, что на этой ты, мы армия. сможем победить этого у вас в кровь. Спасибо, спасибо. А это... Позволь портал. А вайду-ка его можно подключиться к серверу опять сервер заброшен и потеряли маинг сначала назывался Оксимайнг. если помните напишите в комментариях я кстати играю вы думаете, я играю на клаутере? На самом деле я играю на клауне. Хотя можете скачать посылки в описании. А. чуть не сломал колеопору. А по если бы не работал, я бы. Я бы сломал так. <свист> И кстати, у Окси Майна была картинка. Знаете, ф... в кем? Грефнуть человеком, но сейчас уже в котика. Хм, ключ. Кое-флетак, <связь> так вломали борат. Какой же нам не донат? Давай еще раз. О! Да, пустенько. я хочу тебя удивить на Пвп. удили я удила финкра а опять я в обычном во сколько так видео заканчивается меня всегда удивают надеюсь в следующем видео вы думаете в следующем видео будет еще про сервер нет будет про обычный мир одиночная игра так, мы заканчиваем ролик Поставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Компот. Всем пока.